Лишь единицы, самые достойные доверия из единомышленников должны быть в них посвящены. Тогда успех будет для вас неминуемым. Финансовая отдача окажется особенно крупной, но во второй половине 2020 года. Будьте готовы к приятным бонусам. Любовь и семья. Успехи на любовном фронте очень зависят от усилий, которые будут вложены вами же. Если хорошо постараться, то рядом обязательно появится вторая половинка. Родители ваши тоже нуждаются в поддержке. Не забывайте о них, пожалуйста. Здоровье. Благоприятное время для проведения косметических процедур. Можно в этом году кардинально менять свою внешность. Небесное светило вам рекомендует укреплять здоровье правильным питанием и, конечно же, витаминами.